Итак, первый вопрос. Татьяна Немерченко. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Расскажите, пожалуйста, об обряде убирания зла. Кому особенно полезно будет в нем участвовать? Что такое зло? Вот смотрите, как у человека устроена его жизнь. Когда человек, допустим, живет и у него появляется ощущение, не может успокоиться, срывается на ребенка не может все время на кого-то злиться, там женщина живет все у нее хорошо, муж любит, дети хорошие, на ребенка срывается, на мужа срывается, не может понять чего хочет в жизни или там живете живете, потом непреодолимо хочется вам то выпить, то загулять, то кому-то на кого-то злиться начинаете, беспокойство возникает, тревожные состояния возникают, переживания и так далее не везет тотально дома что-то возгорается все время режете себе то палец то ударяетесь пальцем попадаете в неприятности это все называется одним словом зло вот это зло это тот обряд который я буду проводить вот грубо в комплексе все вот эти проявления зла я постараюсь во время этого обряда убрать использовать я буду методы которые связаны с преподношением то есть будет установлен алтарь преподношение и призывы духов и после этого просьба их милость и так далее все в общем то неоднократно я проводил уже все работает хорошо сергей гончар здравствуйте, андрей андреевич почему когда нахожу работу не хотят оплачивать в конце месяца когда человек начинает работать с другим человеком он должен знать что в случае если он с этим человеком роднится, становится к нему близким и добрым становится или очень хорошие у него отношения с этим человеком то есть такой вариант что этот человек не захочет с ним рассчитываться потому что Друг может подождать, к другу можно относиться несерьезно и так далее. Второе. Когда вы работаете с другим человеком, будьте максимально серьезными. То есть, когда вы максимально серьезны то не извиняйтесь то есть вот смотрите вы совершили ошибку не извиняйтесь вы как-то не так себя ведете не извиняйтесь то есть делайте так чтобы не были, не были вы смешны в глазах другого человека также обычно рассчитываться хотят с тем человеком у кого есть заслуженный авторитет именно поэтому ставьте преподношение или ставьте позиционирование своего авторитета как специалиста в этой области превыше всего я сделал я смог мы бы этого не смогли вот со мной видите как получается ну вот я же говорил то есть старайтесь быть авторитетным в этой области и тогда с вами будут сто процентов рассчитываться наталья руд как правильно дать